всегда готовит нам сюрпризы. Но наши новости – это уже Т-традиция. Поэтому, как всегда, устраивайся поудобнее и смотри самые свежие новости нашей республики. В эфире «Универ с тобой я, Гульфия Матугульна. Сегодня в выпуске. Представители компании Трембл посетили Казанский федеральный университет. В инженерном институте КФУ прошла конференция «Углеродные материалы». Делегация представительства в России и СНГ компании «Тримбл» прибыла в Казанский федеральный. Корпорация «Тримбл» — это мировой лидер внедрения GPS, лазерных и оптических технологий. В каких направлениях будет развиваться сотрудничество двух гигантов, узнаем далее. Делегация представительства России и СНГ компании «Тримбл» прибыла в Казань 1 марта. Цель визита — встреча с руководством КФУ и знакомство с инфраструктурой ВУЗа. Гостям уже продемонстрировали возможности и работу образовательных центров. Приветствую вице-президента компании Тримбл Криса Гибсона, ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал о том, почему нефтегазовое и нефтехимическое направление является одним из приоритетных КФУ. Также было отмечено, что взаимодействие между государством, предприятиями и университетом отработаны, и со своей стороны КФУ готов к сотрудничеству. Представьте, у нас 44 тысячи с студентов. Uh, из них, ну, тысяч пять точно должны научиться работать на вашем оборудовании. Поэтому мы открыты и готовы к сотрудничеству. Наиболее перспективный формат взаимодействия – это специализированные научно-образовательные центры на базе КФУ. Ближайший такой проект – это запланированные на 2017 год открытие в кфу центра и Шварц. Казанский университет привлек внимание компании «Тримбл» из США благодаря широким возможностям как в использовании разработок предприятия, так и с возможностями организации образовательного центра на территории одного из крупнейших университетов России. Наше сотрудничество может реализовываться в работе с различными предприятиями в нефтяной отрасли и строительстве. Казанский университет является передовым университетом, и я хочу заверить, что наша компания приложит усилия для развития сотрудничества. По результатам проведенных встреч, стороны договорились о необходимости разработать рабочий план, где были бы подробнее прописаны варианты сотрудничества и обязанности сторон. Анастасия Иванова, Ленардо Влитяров, Универньюс. В Казанский федеральный университет с визитом прибыли представители Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Каковы итоги встречи, узнаешь в следующем сюжете.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 Взаимосвязь Инженерного института КФУ и российского атомного сообщества Неграфит в дальнейшем будет очень полезна и необходима как университету, так и государственной корпорации Росатом. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. Состояние психики изменчиво на протяжении всей нашей жизни. Ежедневно мы испытываем разнообразные виды эмоций, смену настроения, что приводит к становлению общего психического состояния. Об этом и не только порассуждали студенты Института психологии и образования КФУ.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 На юридическом факультете Казанского федерального университета состоялась открытая лекция профессора университета Дуэста Бильбао Филиппа Гомеса. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой.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 пострадавшим во время конфликта. Диана Шилова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. К чему стоит готовиться музыкантам Казани уже сейчас? Чем может помочь начинающим инструменталам секрет Антонио Вивальди? И почему эта весна обещает быть действительно прекрасной? Ответы на эти и многие другие вопросы уже узнали студенты высшей школы, журналистики и медиакоммуникации КФУ. Узнай и ты.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 На сегодня у меня все. И помни, жизнь – трагедия для тех, кто живет чувствами, и комедия для тех, кто живет умом. Пока-пока!